Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита. Продолжаю. Играть в Калистыча. Калистыч. Значит, на костылях Калистыч смело, уверенно идет к своему завершению. Когда завершение будет, я не знаю. Чё по патрончикам я уже давно не играл. Девять патронов стоям. Блин, натуре. Смотри, блин, у нас целая куча была в прошлой серии всего, а сейчас вообще ничегошеньки абсолютно они вот это стоять вот это мы выбираем вот это с нами уходит а еще будет очень хорошо если бы провод вот от, от микрофона бы не мешал вот это было бы вообще прям, прям супер классно спасибо так а у меня по хп кстати все плохо почему я считаю, в прошлой серии так классно от этих убежал всех пацанов вот по-любому кто-нибудь даже доживет по-любому от кто-нибудь вот кто таких стоящих оживет я тебе я тебе отвечаю кто-нибудь вот кто-нибудь возьмет и отмерзнет. вот по-другому вот прям не может быть это прям сто процентов так нам нужно накопить энное количество кредитов я не помню сколько надо рабаш да я же сказал что так и будет ты не верил мне а ты то чего отмерз? Давай. Ай, не успел. А вот сейчас успел. Твой стыц. Меня. Вот зачем вот добавили вот эти, блин, мутацию? У них у каждого второго постоянно вот эта мутация. И как только вылазит эти щупальцы, начинаю сразу паниковать, доставать ствол, пытаться попасть по этим щупальцам, чтобы он не мутировал. И по итогу помираю, потому что начинаю пропускать по щам. Он же мутирует не молча, не, ну, не встает там в уголке и начинает мутировать. Он во время мутации начинает мутузить тебя. Ну, ну как, ну, это нечестно. Это нечестно, и это, я считаю, недоработка. Это как-то надо было по-другому чуть-чуть сделать. Чтобы у тебя как. А, вот если ты дерешься с тремя противниками, да? И вот а ты бьешь, бьешь, бьешь одного, он начинает мутировать, и в это время на тебя нападает второй. Ты же не можешь переключиться резко на того. Получается, не сбалансированное противостояние. Так, ладно, все, сейчас мы. Я же говорил, что кто-то отмерз. А? Я, короче, пока этого бил. Случайно в того попал. <laughs> и он взял ложил зараза. Так, ладно, сейчас сейчас все будет. Сейчас мы знаем, кто живет. Поэтому мы заранее сейчас подготовимся. А как ты через скафандр себе вводишь? Жидкость. Были бы каким-то трубки, да, или чем нибудь такое. Там, ну, через трубки водить. Так, этот до свидания. Этот до свидания. Это нам. Три патрона вообще ни о чем. Вот а! смотри, у него там вылезли эти. Он там мутирует или нет? Или он помер? Один раз стыковал? Заблокировал бы что-ли удар, чё... Вот опять! Короче, ладно, их, в принципе, когда они в мутацию входят... Встань, ты что ли сел-то? Они, когда в мутацию входят, в принципе, вот эти обычные, их... Ну, это та живёт. Он прям... Стоит на бычине. Нет, не живёт. он прям так на бычине стоял. Ладно, где босс? Я уже столько тут сражаюсь, и ни одного босса. Странно. Боссы нужны в таких играх. О, вс ⁇ ядерная себя. Уже близко. Он сказал Soul Closer. Это... Ну, типа, уже близко, да. И а, при этом он еще что-то там в субтитрах было написано. Уже близко, уже недалеко что-то и такое, да? Примерно я знал, что вы на такое способны. Только не улетают, а мои патроны могут быть. Блин, я не могу его ударить. Спасибо. Ну хоть аптечка, тоже ничего. Но патроны сейчас были бы намного это. Получше. О, это этот, ВДВ. Все что ли? Да вы такие внезапные, что я, что я на это успеваю реагировать, ребята, ну, ну чё? Чё? Это чё было? Предсмертный ополь? Не не Десантник, я хотел сказать, ё Ну, ну в смысле, Знаешь, это такой был фильм, Космодесантники, Смотрел? Или ты еще тогда даже не родился, а? Или вообще ты даже не знаю, что за фильм? Не, не Космодесантники. Космодесантики какие из Вархаймера. Космический десант, да? Или космодесант. Как он узвался правильно? Лена? А, так решился выпендрится и это... Откакунился, да? <смех> На ровном месте. Так, ладно, тут ничего нету. Я ищу нычки, а то опять будут писать, что нычки пропустил. Как ты мог? Подлец, жулик. Я за что деньги плачу? <смех> так, так, так, так, так. А, мы как только проходим Калистыча. А может даже и не проходим. У нас скоро выйдет еще несколько новых игрушечек интересных. Элден Ринка еще как бы пока не начинал, но скоро начну. Он уже, он уже скачан. А, место как бы... Мост еле держится. Место как бы на жестком диске приставки ему выделено было. А, значит, кое-чем пришлось пожертвовать. Ладно. Легко и просто. Так что скоро... Скоро начну. Но видео будет делаться не один день, соответственно. Так что видео выходит по мере работе работы <смех> работы ноутбука и, соответственно, скорости интернет-соединения. Ого, черт! А почему одна боковая балка болелась и а другая это сохранилась? Да хорош вибрирует, Жестик вибрирует, нагнетает, как будто я бы упасть мог. Я же не контролирую это, блин. Из-за разнообразия в этой игре было только по, катание по трубе. по парк Ой, не успею, ща упаду, упаду. Ой, падаю, О, страшно. А что тут не так холодно, не так заметено? На мосту как бы это открытая верхняя площадка откуда это снежный человек, человек это эти я тебя еще покусаюсь ты куда собрался собрался он слинять я вообще не мог понять откуда блин звон идет сначала я сначала подумал вот на мотоводь товарища а потом что-то блин думаю он вроде не, не терешится а тут блин засада это блин таракан снежный так, это патрончики, это нам пригодится Блин, у нас места-то Стало в инвентаре много А по факту что-то, блин, не заполняется Надо исправляться Попьем тут компотику, Пока у нас Врата открывается Так Ага Открытое пространство Значит, потенциально может быть много врагов. А их еще... А -а -а, врагов будет много по-любому. Уже вижу бомбы. Эй! Эй, hey, hey. ты! Ты там! Yeah. Ну-ка поищи, чем можно вскрыть эту дверь. Вот эту дверь? Эти туннели ведут к снегоходов. Я умею короче, сумею нас отсюда вытащить. А где он в ловушке-то? Какую дверь, блин? Я вижу вот раз дверь. Да, блин, не попал зараза. Давайте быстрее. Давай быстрее. Где еще? Где еще один? Где еще один? Вот он, вот он был. А ты-то что вылез? Опять на прогибы кидают, а? Ну, моя... Борцухи, а? Ой, лечиться надо. Да, блин, каждый второй пытается это, блин. Вот где это зараза? Вон, вон, вон, вон, вон, вон. Это вот, что это было сейчас? Стой, стой, стой, стой, стой. стой. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Красиво. Такого еще не было. Ах, все, хилочек-то нет. Ну ладно, тут было два таракана, в принципе. Я, кстати, с этого не собрал, да? Нет? Так, отлично, патрончики пойдут и тут еще был пацан. Куда? Где я же его вырубил? Где пацан? Под толще снега замело уже. Ну и где ты зараза? Ага. Да подожди ты, не, не... Что, я не успел, что ли? А Такую дверь-то открыть надо было, чувак. Да капец их здесь, ё-моё. Я просто в шоке. Ну, ты будешь нападать? В вот как где-то справа. Ага. Вот зараза, смотри, пацан. <сил> <сил> Получил хавальник. <сил> ты чё, блин? Разозлился-то? Я же ничего такого не сделал. Ты же. Это, <сил> тут, тут же как, чувак, Ничего личного, Либо и ты, либо и меня. <сил> Где этот таракан? Это бежит Нормально Так, а что по этим? Ну перчатка вообще фиг знает как работает То я ее два раза использую и все, она села То я ее, блин, уже юзаю фиг знает сколько Здорово Какую троечку прописал? Ты че, офигел? Какая может быть троечка? А не каждый, пер... а не каждый второй мутирует. Это нечестно. Даже не каждый, вот все, которые вот нападали, они все мутировали. Это нечестно, это вообще какие-то читы. Незаконные. Почему я не мутирую? Я, может, тоже хочу. Стать сильным и непобедимым. Так, давай это снегоход сейчас найдем. Ричард Сиддес. Так, ну и все, я что ли ради этого сюда шел? Ай. Ну, у меня вообще уже все спят, <laughs> а я тут контент пишу. Все ради вас, все ради вас, Сработки пришел и пишу не сюда же да давай прокатимся нам же сюда как, в, аквап как в, в аквапарке будет то же самое так ладно куда мне тогда теперь Где-то еще где-то кто-то тусит а и ты дверь открыл почему ты двоечку не прописал О, вот смотри у меня прошел крит по, по нему прошел урон и он все равно мне дал урон, от которого я чисто физически... Нормально. <плес> Просто разнос. Что-то ножки-то с этого. Скрутил крестиком. Застеснялся. Так, ну здесь мы должны снегоход найти. Получится догнать ту девчонку. А от нее добиться каких-то ответов и уже как бы пора бы нам получать какие-то сюжетные эти пояснения а то ходим уже какую восьмую серию и, и вообще нам хрен кто что быть быстрее пожалуйста вряд ли нас кто-то нападет сейчас Ой, радиоактивные отходы, блин, вот это вот все вот засирают, блин, вот спутник еще и не свой. А Какой-то год там горелось где-нибудь в начале игры. Какой-то год, столетие там. что я забыл. Ну не помню, что такое где-то, что-то писалось, хотя может писалось. Чкопачки. Что Че было? Чем слышал? Ничего нет? Ладно, давай стелс. А то вдруг там банда пацанов, а мы не готовы. А по стелсу ты хоть подкрадываешься, короче. И... Нет, вот смотри, вот из темноты если смотреть на вот этот камень. Вот на вот этот камень. Кажется, как будто кто-то сидит. Что-то типа таракана, нет? Прям похоже. Еще вот эти переливающиеся волны здесь. Давай, скример. А, просто звуками будет меня пугать, да? Я звуки такие в туалете тоже могу издавать. Так же меня не напугаешь. Такс. This way. Опять красная труба, да что ж ты будешь делать? Я думал, я тебя отстал. Или ты от меня отстала? Сколько же ты будешь меня преследовать, а? Или это все та же самая красная труба? И, типа, весь замес в том, чтобы идти за красной трубой до конца игры. Так, это, короче... Ага. Там сердечки, кишочки, мозгочки. Так, ну я чисто на это настрёме. Какой-то радио работает. Короче, нифига не понятно опять. Аккумулятор валяется. какую-то клоаку лезем, уже какой-то чужой начинается. Сейчас опять жопка меня где-нибудь откуда-то схватит. Это она, нет? Да нет вроде. Шо? Что? Что-то новенькое. Что это за это? За покалечены. происходит Типа страшно должно быть. Боюсь, боюсь. Прям какаюсь. Прям под себя. Онлайн без регистрации смс. Не отходя от экрана. Капец, уже 20 минут лазим. А пошли, по сути, это. А, ну две маленьких локи. Ну, одну, как бы. Локу с улицей мы прошли, получается, там мост преодолели. И вот заснеженную вот эту п -п полянку. Где мы должны были спасти чувака, который умеет управлять снегоходами. Но, короче, не получилось у нас. Я так и не понял, за какой дверью он сидел. А вдруг его можно было реально спасти? Это, короче, выход на другую концовку. А у меня есть аптечка? Интересно. Блин, ничего нету? Блин, правда нету. Это плохо. А, сохранение еще прошло. Это в два раза хуже. А, -а, -а это бомбермены. Я понял. Но музыка что-то поздно начала. Мне нагнетать. Но мы будем это, пытаться поддерживать общую атмосферу. Мы будем на картах вот сидеть. Чтобы так сказать, ну, пропитаться ужасом и страхом данной локации. Разработчики старались, разработчики хотели, чтобы мы пугались. Что-то нам было страшно, чтобы вот, э, это как о, ощущение вот ниже пояса, вот такой щико щико щико так. Под очковый, под очковый вала. Вот, вот вот вот да, вот это вот все. Поэтому будем вот иногда даже включать. Да что такое, блин, почему я забываю про постоянно по это, стой. Опять, опять телевизор пытался выключиться. Да я забываю про эту фигню постоянно. Напомни мне. Напомню, чтобы я на телевизоре отключил автоотключение. Ой, все, пути назад нет. Канистра. Блин, ты что такой толстый? Еще ему надо прописать. Я пытался насадить его на эту штуку, блин. Больше этих хпшек потратил. Дай аптечку. Да мне эти кредиты, блин, не уперлись вообще ни разу. Ладно, давай уж. Пойдем уверенной походкой. Там же дали скафандр. Но помимо того, точнее, кроме как запаса вместимости, он больше как бы ничего особое не предлагает. Ага, борода, да? А куда мне? Уже меня же больше некуда. Ну вот сюда только есть. Тут мы присядем. О! Бляха! А хпшка то где моя вся? Хпшки-то нету. У меня если нападут все. Блин, мне кажется, я в такую секретарьную ситуацию попал. Это как знаешь, в старых играх, короче, вот автосейв сделать. Не автосейв, а ручной сейв сделать в самый неподходящий момент. Когда у тебя мало хп, когда ты, блин, в безвыходном состоянии находишься. Вот, примерно что-то, наверное, вот из этой же оперы. Так, чекпоинт прошел, ладно. Беги! Да попади ты в него. Я просто думал, может, еще кто бежит. Ага. Сейчас, ага. Это вообще подстава. Это чисто был Батя и это как вот. И его отпрыск. так, пойдем, покажу, как людей пугать. так, пойдем. Батя, бфааа, Батя, я отопщу за тебя. Бляха. Я чего вернулся? Он же прыгнул на меня. Как блин это так смешно, не знаю почему. Еще и... по стенкам отскребать да? Мне туда. Ну пойдем. Максимально странная локация. Присядь. Ну, я надеюсь, что стелс пройдет в коем-то веке. А то стелс вообще нормально не работает. Еще давали бы, ну, какую-нибудь прокачку этой заточки, да? Ну, типа, ну, блин, можно вырубать там по там толстых, там, типа, ну, или. Как вы. Как... А как быть, если у меня нет патронов? Ч я тогда буду делать? Очень поздно начинается музыка. Потому что на меня идет атака. Ой, блин. Ой, блин. Какая открытая лока Ну это было не настолько внезапно, как ты думаешь, приятель. Но это сразу просто с одной плюхи убивает. В очередной раз руку оттяпали. Хе-хе, ладно. Это не страшно. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Значит, оттуда вылетает спецназовец. Ой, вот так вот ножки вытянул. Я, с твоего позволения, чуть-чуть расслаблюсь. Все-таки, как, бы... как бы, с работы пришел, должен отдыхать, да, вот, как бы. Но, с другой стороны, не могу я. Не могу я не записывать Захотел я записать Ну вот сел, захотел вот записать Остались силы, так сказать Собрал все силы, остатки вот своей чакры, маны И вот сел записывать Вообще по-хорошему вот эту загрузку надо пропустить Давай, наверное, так и сделаем Пропустим ее Ну это нечестно, почему ты меня видишь? Чего? Куда он свалил-то? А ты чё туда свалил? Ты такое видел вообще? Взял, свалил. Охренел Я надеюсь, мне это не аукнется. Почему он меня спалил уже сразу? Я ж только это. Зашел. Там с этим куча мелких еще ползет. Так, ну давай. Десантура. Твои мимо. Давай-давай-давай, аккуратно, методично будем его Да откуда третья плюха-то? Откуда у вас берется эта третья плюха, а? Так, ладно. Такой же запас здоровья. Абсолютно такой же. Так, наверное, надо... Опачки, опачки, опа, тулечки! Это хорошо. Так, теперь мы знаем, что здесь аптечка и... Что ради нее стоит сюда сходить. так подожди а я там получается это уже выход не не не не не не не спрыгивай нафиг а то я, я уже вижу уже вот тянется и шалавирую ручки писать типа нычка но если меня из-за твоей нычки грохнут это было шито было Я не хочу чтобы какой-то нежданный был это тот пацан вернулся нет смотри это не он он ждет своего часа еще вот я уже вижу нычку что надо хочу стелс хочу я хочу стелс давай стелс Бляха. что кто а ты чё ты офигел Тебя не звали на этот праздник жизни лежать? Да ты попади в него Не успел там мужик Они заколебали мутировать Это какой-то бред Они постоянно мутируют Сколько можно? Уже все, кому надо, отмутировали бы и все Офигеть, а что я сюда пришел? А, нычка Я забыл Так, ладно. А за еще нужно нычки скрывать. Ну, типа было бы, что ты типа как-то мог комбинировать там дубинкой, дубинкой и там коп затычкой внезапно, короче, нормально это было. Бы. Кстати, там по-моему много чего дали. Мне пропустил все. Что им дали полезного? Это че? Угу. Короче, бабки, баблишка, Бабулесы. Бабусики. Так, ну, пацаны, я надеюсь, ты не вернешься. Просто прощимаем. По-геройски уверенно. Стежу серию скоро заканчивать. Нифига себе, как быстро. Вроде как бегаем не так долго. Но уже как бы и 40 минут почти минуло. Ну, ладно, сейчас пока полчасика. Это мое. Так, мне нужен принтер. Мне кажется, у меня куча денег. Блин, нет. Мне показалось. А, ну хотя мы можем продать вот этот. Бля, кому хороший шифровщик И по идее нам на дробаш должно хватить. Хоть что-то новое попробовать. Вот тут пистолет, пистолет до дубинка. Пистолет до дубинка. Пару раз заточка за всю игру. Тут, воу, все. Ну это вот что-то уже высокотехнологичное. На всякий случай герметизация. А, это герметизация идет. Надеюсь, ты шлем снимать не будешь. Шлем это дополнительная защита. Ну хотя если шлем повредить, это блин, это проблема будет. <соцентрический керметизация> Эй! Мне бы не помешал помощь. Бей этих тварей. <соцентрический керметизация> Нет, с твоими проблемами нужно разобраться. Их чё, слепит фонарик? Да блин, все-таки троечка идет это вся. Тихо-тихо-тихо. Да не то. Блин, ца ты какое. Я хотел в него и этот кинуть. Баллон. А я не успел его схватить там за место этого. Куда ты мутировать собрался? За раз такая. Ой, нифига, как много дали. Что такое? Там отбиваешься? Сейчас я иду. Что, кто-то еще нападает? Эй, Что? Я не нажимал. Ты чё? Тебе чё пофигу вообще на моей комбинации? Ты не успел. А какого фига ты голову-то отрастил? У него голова заново выросла. Надо ладно, поборол, поборол, мужик. Я же выкидал кидал на шипы, почему он не, при, не прицепился? Жоба бронированная у него, что ли? А это та же самая девчуня или это другая девчуня? Ну, давай, я мультик буду смотреть. Не дает. Прикинь. Ладно, давай я отойду. Подойду. О, Ладно, если твой корешок не полетел. Рен, Где? А где этот-то? Плюатрон 2000. Лови. Нормально. Давай сразу наверх, может, и с ней скооперироваться можно. Нет, нельзя. Я загнал себя в тупик. Быстрее спускаемся. Да где этот Чубака? Лазит. Где он? Ой, летит. Нормально. Это все, надеюсь. У меня больше никого не вижу. Я надеюсь, это все. Ну что, вот откуда вот он бежит? Да ты... Я понимаю, ты большой и сильный, но... Вот откуда вот они бегут? Это хрюканье просто отовсюду. А. Стоять. Ой, как же вы любите целоваться, а как он через шлем пытается меня это поймать, а? Блин, ладно, размен. Ну ты думал, а ты думал, я что просто так, что ли, эдакую способность прокачал? Ну нормально, я, кстати, бабла-то Неплохо. Теперь наверх. Дверь заклинила. Да не, это вот эта девчонка, я просто не помню, какой ее зовут. Вообще прям не помню. Добраться до дыни. Блин, точно. Не ожидал тебя снова увидеть. Да, с чего бы это? А, ты потому что бросил меня наверное, на верную смерть? смерть. А ты пытался меня убить на, на своем корабле. Я Думаю, короче, справедливо. Слушай, ты можешь не заметил, но здесь нет, вообще хрень творится. Слушай, нам не обязательно любить друг друга, но Элиас был прав. Короче, мы сможем только вдвоем выбраться сюда живыми. Ну ладно если почему этот снегоход туда то довезу сникоход. нас до ангара ты, ты должен открыть ванной. главные ворота а я могу тебе доверять о спасибо вот возьми пригодится эти твари повсюду кстати я джейков я знаю Нажмите кнопку влево, чтобы быстро переключаться между используемым оружием и оружием. Можно так выбрать... Нажмите кнопку вправо, чтобы открыть у нем быстрого выбора оружия. Нажмите кнопку вверх и вниз, чтобы выбрать, выбрать доступное оружие. Нажмите кнопку крес, чтобы вооружиться выбранным оружием. Оружие можно также выбрать в инвентаре. Это что? Дробовик. У нее есть дробовик. Ну, в смысле, должен быть. Подожди. Как? Окей. Значит, зажимаю вправо. Ага. Ага. Ага, все разобрался. То есть я пока там болил четырех. За это время завалило двоих? Ну ладно, может чуть больше. Может чуть-чуть совсем. Ну вот, не, ну вот немножко побольше. Только почему не завалили здесь, когда как бы... Как бы должен быть сейчас перерыв. Типа у нас была серьезная, мощная заруба. Значит, надо дать передохнуть. Потому что если постоянно экшен, это тоже плохо. Это... Пагубно влияет на повествование. Отлично. Это превосходно. У меня две инъекции, куча патронов на пистолет, и немножко на дробовик. И что это было? Эти типа, пошли испугался, я понял. Ну страшно, страшно. Прям ух! прям Подлетел, Терпеть. подорвался. Проклять. Вторая диспетчерская, кажется, на, напротив, чтобы открыть ворота, нужно активировать панель. Надежная защита, логично. Ладно, давай я туда беру, на себя первую панель. Постараюсь, чтобы тебя не замочили. А почему? А давай я возьму первую панель. Давай? А ты вторую. Как видно, я считаю справедливо, честно. Так а если сделать дробовик, это будет то же самое? Дробовик, вот Скунс А это вот этот Типа еще один дробовик, а у них патроны разные будут А у этого урон побольше Блин Но ну, мне это дают бесплатный дробовик На который можно прокачаться Чтобы Чтобы жарить больнее Блин, ну я даже не знаю Я бы вообще дубинку вкачал бы но она стоит вообще просто каких-то космических денег 2 700 это, это вообще где где такие просто суммы брать а, давай я был я предлагаю вот так вот сделать потому что тратится в дробовик который как бы ну чуть больше урона у него ну не знаю насколько это целесообразнее Просто у нас есть уже бесплатный дробовик, на который можно уже потратить ресурсы. Кстати, а сколько стоит тут вот эта шляпа? 750. Да я сейчас буду непобедим. Ладно, дробовичок улучшаем. Не знаю, есть смысл прокачивать дробовик? Точнее, покупать еще один. Боеприпасы на них, скорее всего, одни и те же. Ну вот реально, смотри. Емкость магазина маленькая, кстати. Но урон больше. Устойчивость меньше. Ну я устойчивость скачал еще. Но я могу емкость магазина еще вкачать, и тогда это будет вообще классно. А это что дает? А -а -а, модифицирует пули стрелкового оружия, чтобы они взрывались вскоре после попадания. Не, ну это прям жесткая штука. А, -а, -а может пистолет? Перчатка, что-то не знаю. А, не хочу. А -а -а, 1800 не хватает. Вот. Ладно, давай, может, подэкономим. Пускай косарик остается. Может, нахватить на какую-нибудь тимбовую эту улучшалку. Так, подожди. Нет, мне надо другое оружку. Пока походим с пистолетиком А, подожди, куда походим. Уже все надо заканчивать. Ну все. Предлагаю на этом закончить, потому что, ну, как бы уже Мы какой-то небольшой э, путь проделали. Логически. Зайдем обратно. Чтобы, как бы, ну, начать путь. путь Вот нам надо к панели управления, и мы как бы, к ней пойдем. От пульта управления к пульту управления. Это же в игре у нас от пункта А к пункту Б мы ходим. Вот и у нас вот конкретный пункт А, идем в конкретный пункт Б. он в тот, походу. Да? Да. ну все, тогда давай заканчивать. Джейкоб, ты согласен? Чего вот это поворот, да? Вот это резкий поворот. Опа! <с> это, это, капец, это как так это анимация очень сидергоналисты. Если... Он не может так резко повернуться. Сделали бы анимацию поворота. Что такое? <с> Ладно. И будем уж докапываться. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании. Видишь, у него тоже шея уже затекла, он тоже хочет отдыхать. Блин, сбил меня. Да вот меня сбил, Джейк. Короче, подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай, не забывай оставлять все горячие комментарий. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.